А вот этих двух я на дороге нашла. Представляешь, их через грузовик не переехал. Еще и волонтер. Никогда бы не подумал. И ты большая молодец. А, спасибо. Подпишешься на меня? А, у меня нет Инстаграма. Но обещаю, если заведу, обязательно на тебя подпишусь. Знаешь, в нашем мире добрые девушки редкость. Да ладно, Илья, у каждого свои недостатки. А я буду салат, только mm -hmm. замените, пожалуйста, масло на соевый соус и шпинаты сделайте поменьше. В это время он плохо усваивается. А сыр у вас из козы, молока? Да. Хорошо, тогда шпинат замените э, на сыр и орехи mm -hmm. у вас грецкие? Да. Хорошо, в это время они отлично усваиваются. Mm -hmm. А мне стейк с картофелем фри. В это время он особенно хорошо. Стейк? Что, ты думаешь, здесь невкусно? Uh, ну... Может, только фри? Почему? Ну, как же ведь научно доказано, что мясо вызывает агрессию? Не переживай. Обещаю на тебя не наброшишься. А -а -а -а. Знаешь, мы провели с тобой везде вместе и… Илья. Вика. Послушай, я тоже когда-то ела мясо, но тогда я не знала главного. В мясе содержатся такие вещества, как нейропептиды. И эти нейропептиды, они переходят в нас, когда мы едим мясо. И они переносят эмоции. Когда животных забивают на ферме, другие животные все это видят, слышат, пугаются, они даже плачут. И потом весь этот ужас переходит в нас. Даже пару сотен грамм съеденного мяса вызывает в людях агрессию. А уже больше толкает людей на убийство. Илья, мясо делает из людей убийц. Я с детства ем мясо. еще никого не убил. Илья, нейропептиды откладываются. И если ты не убил никого вчера, то это не значит, что ты не убьешь завтра. Не переживай, если я кого-то и убью, то только ради тебя. Приятного аппетита. Сейчас. Только оставь мне кусочек. Курить бросил. С бывшей женой не общаюсь. Второй раз курить бросил. Каждый день в этот вонючий спортзал хожу, тем мало все. Что я должен сделать, чтобы ты поняла, я тебя люблю? Ничего. А -а -а! А -а -а! Это что такое? Мик. Господи, кто это сделал? Ты больная, что ли? Спокойно, ты всего лишь кусок мяса. Сейчас ты куском мяса станешь! Нейропептиды. Чего ты там лопочешь, корова? Послушайте, я виновата, я понимаю. Но если вы трезво посмотрите на всю ситуацию, то вы поймете, что во всем виновата мясо. Нахуя ты мне в тарелку кинул? Да я не про это мясо, я про то, которое вы уже съели. Да ты охуела, что Самокройно. ли, а? Спокойно. Слышь, у его мужика не трое. Видимо, вы съели очень много мяса. Так, так, давайте успокоимся. Вам принесём новый суп, а вам новый стейк. Стейк? Вы не видите, они и так агрессивные? Да ты реально больная, Стокойно. что ли? Как? Это всего лишь кусочек мяса. Да, ты реально больная. Не, ну вот ты видишь, вот это я понимаю настоящую любовь. Ты ради меня такого никогда не делал. Илья! Стой, Илья! Илья! Илья, ну прости, но ты мне правда очень нравишься! Илья, ну прости! Илья, стой! Илья! Я готова меняться. Мама, зайдете в мой езубку, Сая. Да, это свидание точно никогда в жизни не забуду.